Мне понадобятся бисквитные коржи. Можно испечь самостоятельно. Я купила в магазине. Дальше здесь у меня кондитерская глазурь. Белая и темная. И вот такая вырубка яйцо. Это был набор 4 штуки. Покупала в прошлом году, по-моему, в фикс прайсе. Очень классные наборы. вот прянички выпекать. Я возьму вот эту. Параллельно я готовлю зефир. Здесь у меня клубника. На альбумине, кстати. Беру один корж. И с помощью вырубки... Вырезаю. Вот такие заготовочки у меня будут. Если нет вырубки, не беда, это все можно вырезать. С одного коржа у меня вышло 11 яиц. Здесь примерно 8 сантиметров, 7-8 сантиметров высота, и также самое вырезаю остальные. Итак, несколько штучек я сделаю на палочке. такие яйца на палочке и сверху заливаю лазурью это конечно можно сделать опустить чашу в какую-то емкость но будет много крошек поэтому я вот таким образом все ну и посыпка конечно Итак, заготовки на палочке готовы, я их убираю в холодильник. И теперь вот эти половинки произвольно опускаю в глазурь и укладываю на пергамент. Видно, что в белой глазуре вот эти крошки, короче, попадаются. И я вот эту оставшуюся ложечку просто уберу и растоплю новую порцию. Достаю с морозилки. Вот они уже. Прихватился шоколад. И осталось только вторую сторону оформить. Все, делаю то же самое со всеми остальными. Убираю в холод. Мне понадобится насадка открытая звезда 1М. Можно абсолютно любую насадку, можно даже без нее. Переворачиваю половинку и отсаживаю зефирку по кругу. И сверху накрываю. Вот такой бутербродик пироженка получается. покажу, какая внутри, здорово, это очень вкусно, и оставляю так до полной стабилизации зефира, 6-10 часов, прошло достаточно времени, зефир в зефиросэндвичи моем стабилизировался, и я покажу готовый зефир, он тоже абсолютно готов, возьму немного растопленной глазури, отрезаю небольшой уголочек, буквально 2 миллиметра, С помощью вот такой формочки э, силиконовой я сделала два креста, покрыла их контурином плотное золото. Все это можно купить в кондитерских магазинах. И приклеиваю к яйцу. Все. шикарные вот эти получились очень необычно главное вкусно вот эти вот яйца на палочке я упакую отдельно каждый фасован такой пакетик и у меня есть вот такие зажимы металлизированные это все тоже продается в кондитерских магазинах вот такого плана детям на угощение вообще круто мы сейчас собираемся кстати в церковь идти так что эти сладости можем также посвятить вот. И зефиринки тоже упакую отдельно по пакетикам. Вот такие шоколадные пасхальные яйца, зефира сэндвичи у меня получились. Мои дети будут очень рады такому угощению, поэтому это все только ради них. Булки они особо не едят, яйца вареные. Также хочется чего-то такого необычного, сладкого. И мой эксперимент.